Приветствую вас, дорогие, вашей медитации. Эта медитация может помочь для принятия себя, для коррекции своей судьбы, для встречи со своим Высшим Я, соединения, осознанности. Поможет также вам отпустить тревоги, стать более уверенным, спокойным, с большим уважением и ценностью относиться к самому себе. Устройтесь поудобнее, сделайте глубокий вдох и выдох, обеспечьте себе безопасное пространство для медитации, обеспечьте максимальное уединение, так, чтобы вас не беспокоили посторонние. Звуки, обстоятельства. Предупредите своих близких, что сейчас вам нужно уединиться. И те звуки, которые будут приходить к вам, будут только усиливать ваше глубокое погружение в себя. Эту медитацию можно делать сидя, лежа, так как вам удобно. Сделайте прекрасный вдох и выдох последовательно. Вдох равен выдох, а выдох равен вдох. Не делайте сейчас остановок между вдохом и выдохом. Просто дышите и принимайте свое равновесие. Представьте сейчас ваше идеальное состояние баланса, баланса вашего тела когда все органы здоровы, когда вы счастливы. И вы можете сейчас расположить вашу правую и левую части симметрично, или по-другому можно сказать зеркально, и соединить эти части, соединить их как бы любовью, соединить баланс. Они не только сейчас одинаково проявляются, они еще находятся в таком общем состоянии любви. И сделайте, позвольте себе сделать это состояние прямо сейчас, не завтра, не когда-то, а прямо сейчас. Сделайте спокойный вдох и выдох. Вы можете как бы отдалиться сейчас от своего тела, посмотреть на себя со стороны, посмотреть на себя любящими глазами, создателя, Бога или какого-то высшего существа, который очень-очень вас любит, и посмотреть на себя как на великое творение великое, бесподобное, неповторимое. Вы есть творение, и все ваша жизнь – это творение, судьба, поступки, характер, достижения. все есть творение. И дальше вы можете больше и больше расширять это вот видение со стороны Божественной на вас, на вашу жизнь углубляться, погружаться, смотреть на вашу жизнь, изучать ее, как будто новыми любящими глазами. И продолжать спокойно, спокойно дышать, равными вдохом и выдохом, продолжая создавать баланс. Баланс здесь и сейчас. Когда мы четко осознаем, что мы находимся здесь и сейчас, а в этом очень помогает нам наше тело, мы осознаем состояние своего духа, который не может думать, как наш разум, о будущем или вспоминать и сожалеть о прошлом или наоборот. Грустить о прошлом дух ⁇ это про то, что здесь и сейчас. И попробуйте сейчас стать духом, который здесь и сейчас осознает ваше тело в балансе. И у кого еще не получилось обрести это состояние духа, состояние баланса, позвольте себе это сделать. Прямо сейчас представьте, какое бы ваше было счастливое тело, находясь оно в максимальном балансе. Максимально, наиболее возможно здоровым, сбалансированным. Представьте это состояние и прямо сейчас войдите в него или притяните его к себе. Таким усилием воли, усилием намерения притяните его к себе в самый центр груди, в солнечное сплетение. И из этого солнечного сплетения позвольте ему распространяться по всему вашему телу, наполняя вас балансом. И продолжайте спокойно дышать. Вдох следует за выдохом, а выдох за вдохом и продолжая наслаждаться состоянием баланса своего духа, ума, тела, позвольте себе сейчас путешествовать по своему бессознательному, позвольте душе отправиться на встречу со своим Высшим Я. И погрузитесь сейчас безопасно и бережно в свой ум, доверяя в этой медитации всему, что вы видите, своим образом, иногда следуя своим порывам и даже, может быть, не слыша моего голоса. Посмотрите на свой ум на это пространство вашего потенциала, потенциала вашей души, всех ваших талантов. И сейчас наполненное, сбалансированное, находящееся в моменте духа здесь и сейчас. Постарайтесь спокойно увидеть, без страха, без борьбы, все. Чужое, что находится сейчас у вас в пространстве ума. Все уже ненужные защиты, перевнесенные установки, деструктивная программа. Какие-то когда-то уважаемые послания, но теперь ненужные. Откройте глаза своей души и позвольте ей расчистить это пространство ума, проявиться, полностью проявиться своей душе. И чтобы ваш ум стал таким чистым-чистым, и тогда душа может следовать все дальше, все шире в бесконечность встречи со своим высшим я отпускайте с благодарностью защитный ненужный механизм предписание которое разрушает вас если вы слышите чьи-то голоса или образы прямо сейчас вы можете отпускать их с благодарностью и создавать свои новые, свежие, позитивные, вдохновляющие предписания на те, что были раньше. Бывает, что у кого-то есть страшные предписания, например, не живи, не позволяй себе быть красивой. Отпускайте эти предписания и создавайте себе прямо сейчас новые. Моя жизнь прекрасна, я есть, я живу. Я красивая, это безопасно. Я счастлива. я сексуальная. Прямо сейчас. Для этого не нужно много времени. Когда вы находитесь в моменте здесь и сейчас когда вы есть Дух, Дух в моменте. Позвольте своей Душе быть на первом месте. Позвольте ей проявиться и дальше следуйте за ней. Может быть, вы увидите образ своей Души, может быть, увидите ее шлейф, или просто будете чувствовать, что вы следуете за ней. Бесконечное светлое пространство. В этом пространстве вы сначала просто наслаждаетесь и питаете свое тело этим бесконечным, бесценным, исцеляющим светом. Вы можете принимать этот белоснежный, золотистый, необыкновенно красивый, бесконечный свет в каждую клеточку своего тела, дополняя прежде всего те клеточки, которые нуждаются, нуждаются в поддержке, те органы, которые нужно исцелить. Принимайте все, что с вами происходит без страха, если у вас появились какие-то телесные симптомы во время освобождения от всего чужого, ненужного. Например, вам захотелось покашлять, чихнуть, еще какие-то телесные моменты. Принимайте все. Все, что происходит, так и должно быть. Прямо сейчас вы живете в моменте. И продолжайте следовать за своей душой наполняясь прекрасным белоснежным исцеляющим светом. Представьте, что это бесконечная энергия, и вы заполняете ее все свое тело, исцеляя его, освобождая. И у вас прибавляется много-много, бесконечное множество жизненной энергии. И вы всегда можете ее восполнять в разные моменты жизни когда вам хочется с кем-то поделиться, или вы находитесь в состоянии апатии, усталости, сразу вспоминайте про этот бесконечный белый свет, куда всегда может отправиться ваша душа и зарядиться этим вечным источником жизни. И представьте, что где-то далеко, а может быть недалеко, Живет своей отдельной жизни Высшее Я. Такое Ваша Божественная Суть. Представьте, что сейчас прорисовывается к нему красивая-красивая дорожка. Такого золотистого, коричневого, песчаного цвета из натуральных каких-то, может быть, материалов, а может быть, это такая энергетическая дорожка. А у кого-то эта дорожка из красивых таких камушков, может быть, переливающихся. И вы начинаете своими ногами, видите свои ноги, видите впереди, вашу душу, которая первая опережает вас стремиться к встрече со своим Высшим Я. И вы следуете. И обратите внимание на свои ощущения, кому показалось, что очень далеко-далеко это Высшее Я. Принимайте свои ощущения. А кто-то уже со скоростью света оказался и совсем рядом Высшее Я. Позвольте открыться своему внутреннему зрению, откройте свои глаза, следуйте по этой дороге. А кто из вас получает удовольствие, пока идет по этой дорожке? Она может быть очень красивым рисунком, петляет, делает какие-то прекрасные узоры, может быть, расцветает цветами. Просто получайте удовольствие, пока идете за ней, по ней. Если есть те из вас, которые понимают, что что-то еще осталось, что-то тянет, что-то тяжело идти дальше, трудно было что-то отпустить, особенно если это важные люди, да, давали вам какие-то сценарии, установки. Следуйте по этой дороге и представьте, что она в виде спирали. И вы следуете по этой спирали, которая против часовой стрелки. Против часовой стрелки. Это вверх и налево, налево, вверх. И можно отдаться этому потоку да, сейчас. И с легкостью представить, что вы с легкостью... И совершенно спокойно оставляете именно то, что действительно вам уже не нужно. Безопасно, без страха. Представьте, что по этой дороге, спирали против часовой стрелки, то, что не нужно, она просто отделяется и как-то растворяется в пространстве, никому без вреда. И просто отдайтесь этому потоку вот против часовой стрелки этой дорожке, которая ведет к вам Высшим Я. Просто доверьтесь, если вы всегда считали, что в жизни нужно добиваться что-то с усилием, с трудом, если были какие-то ограничения, что нам это нельзя, потому что из-за этого грозит опасность, или вы какой то недостаточное, чтобы получить это, или нужно больше времени вот это вот все с легкостью сейчас отпускайте. И как будто само собой отпускается вот сейчас вот в этом потоке, потоке очищения. Все отпускается само собой, вам даже не нужно думать, какие-то усилия прикладывать. Просто доверьтесь этому потоку и отпускайте. И представьте, что оно без вреда. Для вас, для окружающих просто растворяется, растворяется, как бы стекает вот с этой дорожки и дальше растворяется и исчезает. И когда вы почувствуете, что уже вам легче становится, да, нет такого груза, который вас тянет, тянет, останавливает, не дает вам приблизиться к своей божественной части. Когда вы почувствуете легкость, тогда спираль постепенно раскручивается и дорога становится более ясная, прямая. И вы делаете спокойный вдох и выдох очищая, очищая своего тела, ощущая свое легкое, возвышенное, такое чистое, исцеленное тело. И вы можете просто соединиться со своей душой, своим умом соединиться и почувствовать, сейчас какой вы человек, куда вы стремитесь, что хочет ваша душа прежде всего. Да? Просто вот даже через мысли, через ум послушайте, что она хочет, что самое важное, что она хочет сказать вот своему Высшему Я. И совсем приблизившись, рассмотрите то пространство, где живет ваше Высшее Я. И это пространство может быть совершенно не похоже на что-то земное, человеческое, на то, что, к чему мы привыкли. И этот образ может быть любым прекрасным, исцеляющим. Он также может быть и совсем нечеловеческим. Остановитесь там, где вам удобно в этом пространстве. И расскажите о том, как вы долго ждали этой встречи, что у вас есть сейчас возможность высказаться, поделиться тем, что у вас сейчас происходит в жизни. И почувствовать ответы от своего Высшего Я, Сделайте прекрасный вдох и выдох. Выдох может быть уже более расслабленным, и длительным, спокойным. А вдох в этом пространстве уже божественный, такой наполняющий вас, наполняющий вас. глубокими, глубокими божественными знаниями, знаниями истины. И позвольте себе сейчас высказать все, что вам хочется, рассказать о своей жизни как можно больше, потому что божественное живет совсем в другом мире, и иногда те скитания, те поиски, те подробности жизни души совсем ему не знакомо. У него есть свои взгляды на то, как должно быть. Но совсем нет понимания и знания того, что происходит с человеком в его теле. И сейчас у вас есть возможность наладить такой любящий мостик, по которому вы можете приходить, просить о помощи, выслушивать и объяснять своему Высшему Я какие-то сложности. Может быть, просить о том, чтобы вы могли более легко что-то получить, то, что нужно да, для опыта вашей души. Но, например, не через болезнь, не через смерть, не через какие-то трудности. Постарайтесь сейчас довериться и рассказать искренне, не стесняясь, вот все-все, что вас волнует, все, что сейчас вам важно в вашей жизни и попросить о помощи, о покровительстве, выслушать все, что скажет Ваше Божественное. Узнать свою миссию, предназначение и договориться сейчас о наиболее возможном, о наиболее лучшем вашем воплощении в этой жизни. Вы можете попросить об исполнении своих желаний, рассказать о ваших мечтах. У вас есть огромная сейчас возможность корректировать свою судьбу, менять. И поэтому используйте эту возможность. Вы этого достойны. Помните о дыхании, что вы еще человек в теле, и что вам нужно дышать. Вышему я дышать не нужно, ему не нужно тело, а вам необходимо дышать, чтобы жить. И позвольте себе с такой благодарностью, любовью соединиться, как бы в объятиях. У каждого это свое, свое проявление со своим высшим я. Представьте, как ваше тело, в котором живая душа трепетно обнимается и соединяется со своим высшим я и становится единым, единым. Единым созданием творения. Просто насладитесь этим моментом. И осознайте, что в жизни все возможно. И что у вас есть теперь налаженный мостик, налаженный канал. К своему Высшему Я, который может помогать вам в жизни. И вы оставляйте Высшее Я в его пространстве. Оно всегда есть в вашей жизни. Всегда есть возможность у вас соединиться с ним, чувствовать его, знать его. Насладитесь еще и впитайте, да, ощущение вот этого пространства, чтобы помнить его, возрождать, когда вам нужно будет соединяться. И очень спокойно, таким наполненным, с новыми какими-то открытиями, инсайтами, знаниями, возвращайтесь по этой дорожке обратно. И у кого была спираль уже по часовой стрелке, вы можете загадывать и мечтать то, о чем даже не помышляли. Может быть, уже видите, визуализировать да, через эту вот спираль по часовой стрелке все, что у вас уже есть наполняться какими-то новыми возможностями, талантами, способностями, силами, здоровьем, загребать в свою жизнь изобилие, любовь, любовь к себе. И спокойно-спокойно возвращайтесь в свой ум и в свое тело. и Почувствуйте, какое ваше тело наполнено, здоровое, осознанное счастливая и, самое важное, спокойная и уверенная в себе. И каждый из вас может сейчас побыть в этом состоянии столько, сколько ему хочется, и возвращаться к этому состоянию. И, конечно, быть уверенным, что ваша жизнь изменится так, как вы сами того хотите. Для завершения медитации можно сделать спокойные три глубоких вдоха и выдоха. Оставаясь в этом состоянии, можно начать ощущать свое тело. Пошевелить кончиками пальцев рук или ног. Создать себе новый планы или установки сейчас в этом состоянии. Например, такие, что я все могу, все получится. И через любовь, через любовь ко всему живому, ко всему, что вас окружает, и через любовь прежде всего к своему телу, каждому своему органу, каждой своей клеточке. Создавать то, что вам хочется, создавать себе здоровье, через любовь создавать изменения в своей жизни, может быть, даже в своей стране, на своей планете. Через любовь можно создавать свою реальность. Записала эту медитацию для вас с любовью Юлия Сагайтис.